ел hey, дорогие друзья, с вами я, Воли, и сегодня необычная тема для моего канала. А именно это инвестиции в Steam, а именно инвестиции в такую игру, как CSGO. Я считаю, CSGO одной из потрясающих игр, в которые стоит инвестировать. А сейчас один из самых лучших моментов, чтобы залететь на площадку инвесторов. И нет, я не приписываю себя к лучшим инвесторам в этом мире и не смогу вам сказать тайный советик на миллион долларов, но.. Но, я могу поделиться с вами своим личным мнением насчет того, что будет происходить в ближайшем времени, а не на ближайшем году. кто скажет, год это много, я отвечу вам, нет. Для инвесторов год это совсем небольшая ну, частица времени, ведь у кого-то инвестиции в реальной жизни лежат и по 10, и по 20 лет. Мы же говорим о стиме, и тут всего год. Что же придет с этими капсулами? наклеечками и самой операцией Ну давайте об этом просуждаем. сразу говорю то что все это 10 пудово вырастет Во-первых Потому что это эксклюзивное Во-вторых здесь есть дохрена всего интересного Красивого и топового Лично я сейчас проинвестировал и в операцию и в наклееки а Насчет наклеек я проинвестировал Буквально с небольшой, одной, получается, одной трети инвестиций с операцией. я снял их и закинул в наклеечки, дабы не тратить свои свободные деньги, которые у меня просто лежат. Окей, мы разобрались, то, что, типа, не стоит сливать весь свой банк именно на наклейки, на капсулы и так далее. Капсулы, во-первых, я советую сразу покупать по одной лишь простой причине. Это потому, что 75% скидка бывает не всегда. И на моей памяти, начиная, получается, с 2018 года, такую скидку видел, но ну, не так часто, на самом деле. 75% это риву крутая скидка, которая 100 пудов вам окупится. Во-первых, потому что капсул больше не будет, как их уберут, все, То есть они лежат, и их будут тратить, открывать и так далее. И они со временем уменьшатся. Во-вторых, Помню капсулы 2019 -го, по-моему года, да, на них тоже была какая-то скидка или 2018, я конкретно не помню уже в периоде времени, когда это происходило все. Но была скидка тоже 75 и их продавали буквально за гроши, то есть там тоже 19 там, рублей 20, 17, не Сейчас они стоят как минимум 80 рублей эти капсулы и считайте это сколько процентов плюс юные математики, напишите в комментариях, будет интересно почитать, насколько кто шарит в этом все. Окей, вы поняли то, что плюс стопудово будет, и вы бежите сливать весь свой банк именно в эти капсулы. Но постойте, у нас есть три капсулы, легенды, соперники и кто же еще правит? Ну и конечно же претенденты, и какую из этих капсул выбрать? Но я посоветовал бы, если у вас даже небольшой банк, там рублей 500, даже тех же самых закинуть по крайней мере по 200 рублей на легенды и на претендентов и соточку оставить вот чисто вот как бы на нейтралочки на претендентов ничего не имею против но как по мне легенды вырастут гораздо быстрее хотя их искупают гораздо больше но все мы от этот откладываем конечно на долгосрок и все это вырастет будем смотреть уже как будет расти со временем Окей, с капсулой мы разобрались. Теперь давайте поговорим насчет операции. Наклеечки я оставлю на потом, как бы самое интересное в конце видео. Но, пожалуйста, не прематывай, братик, потому что насчет операции тоже есть интересная инфа. Во-первых, все вещи с операцией стопудово вырастет. И у всех такой вопрос, типа, авули, ты долбанут, как бы, с чего они должны вырасти? Но помню операцию, получается, не так давно, которая была расколотая сеть. Все вещи выросли как минимум в пару раз, а кейсы с 50 рублей выросли до соточки, причем изи. Да и все айтемы потихоньку растут. Почему же это так? Ну, во-первых, операция это лишь лимитированная коллекция на конкретное время, которая доступна не всем. Во-вторых, но ну, предметы есть реально годные, по крайней мере, в нашей операции. И да, многие спрашивают, а что именно проинвестировать в операции? А я вам отвечу, у меня есть отдельный видеоролик по поводу операций, ссылка будет и в описании, и вот наверху можете чекнуть, и в закрепленном комментарии также оставлю ссылочку. Поэтому зайдите, просто чекните, я там все рассказал. Стоит ли покупать операцию, во что инвестировать конкретно с операцией? Ну и так далее. Ну и теперь уже перейдем к самим наклейкам. Советую ли я в них проинвестировать или нет? Конечно же, советую, потому что сейчас наклейки опустились на самое дно. То есть, когда вы еще сможете найти наклейку там по пару рублей. То есть я вот сейчас буквально скупал наклейки вот перед съемкой видео, а, скупал я разные, то есть как и голографический, так и высшего класса, а, но выше типа продается за пару рублей. Я помню похожая ситуация была с наклейками, как раз таки э, старыми. Я не помню конкретный период времени, вы не спрашивайте меня, у меня провал в памяти. Биполярочка развивается, короче. Но это не важно. Я помню, у меня в моем периоде времени были такие же спады по наклеекам, когда они только появлялись давно. Там пару-тройку рублей не стоили. А потом они выстроили. И сейчас даже если взять наклейки расколоты сети, то минимальная наклейка стоит, по-моему, 10 рублей. А продавалась за 2. И это плюс 5 выгода. А прикиньте, если вы заинвестировали 100 к 100 к просто вот наклеечки такие, лайтовенько, никуда не спеша. Оставить бы вот на долгосрок, как сейчас. Они выдали вам x5, и у вас было бы 500 к Вот реально, вот ничего не делая. Вот так вот легко и зарабатываются бабки. Поэтому я советую всем закупиться и капсулами, и операции, и стикерами. Все это вырастет. Оставляйте это на долгосрок, и все. Просто ждите. Со временем это все вырастет. Единственный крах, который может произойти... То, что Вав снова ведет, типа, что-то похожее, вернет какое-то что-то, добавит эти игры куда-то еще. Но пофиг. Они как минимум сделают X. x2 точно. Это вот я вам реально гарантирую. Потому что цена, которая сейчас на ТП, она ненормальная. Она ломает все границы мира. Она просто смущает любого чувака. И даже люди, которые далеки от инвестиций, купили как минимум пару-троечку десятков наклеек. У меня есть э, знакомые, которые ну, не инвестируют вообще, но купили там наклеечки просто на себя. И я думаю, они вырастут, стопудово вырастут, потому что такая низкая цена не может быть нигде. Когда вот еще вы сможете купить голографическую наклейку дальше для себя, даже, допустим, давайте возьмем то, что они не вырастут. Но голографическую наклейку за 4 рубля вы больше никогда не купите. Поэтому не просирайте свой шанс, инвестируйте, ну и следите за моим каналом. Если видеоролик про инвестиции вам хоть как-то понравился, опишите э, то, что вам типа, понравилось, не понравилось в комментариях, влепите лайкосик, подпишитесь на мой канал, и я буду благодарен каждому из вас. И буду снимать больше таких видео, если они вам, конечно же, зашли. И да, чел, я знаю, вы ждете ФНАФ, ФНАФ будет. Но я пока не знаю, чем конкретно снять, но я подумаю. В скором времени ждите новый видеоролик. И все зависит от вас. Всем удачи!